Я две недели, как вернулся, даже меньше уже, наверное, с Дальнего Востока, я летал в Благовещенск, меня приглашали туда на мероприятия, расскажу, какие, но если я уже лечу, лечу в те края, там-то все, как сказать, по таежным меркам все рядом. Что такое Благовещенск и Серышево? Это всего лишь 160 километров, это, в общем-то, как бы так, даже не за углом, это на одной лестничной площадке. Естественно, когда меня пригласили туда, то я позвонил... Всерышева. Фамилии не называют. Вот, говорю, я буду. Давайте, либо с вас машины, либо там вертолетом. Мне туда и вертолетом когда-то завозили. Ну, естественно. <смех> я не мог там не спеть вот эту песню, потому что они на этом летают. <связано> Брайдя Лешка, на полет! На полосе корабль замрет На исполнительному а молитва. Все по карте. Винты все восемь на опора Разбег, отрыв, вираж, набор, А все проблемы оставим там на старте. Маршрут проложен не на глаз, Мы верим штурману на раз, Здесь интернета нет и недоступен Google. И как полсотни лет назад Бомбёры словно на парад Идут на север, чтобы потом уйти за угол. И словно лидерный наш борт сопровождает нас эскорт, Вот только они на неберке оркестровой меди. И где-то в натовских штабах шифровки строчат в попахах Летят в Атлантику российские медведи. Летят в Атлантику медведи. Они там не в Атлантику летали, как раз это самое, коляски. Нервы вырвали американцам еще так нормально Пролитые коби, обожжет. болтанка нас не бережет, Погода дрянь Народоресплужил засветки От же револьвером Производства СССР Сказали две что русская рулетка И вместо радостных вестей как доложит про гостей У плоскостей повиснет Пора супостата Они ведь тоже напролом мы, И чуть не в блистерном крылом Такие бурзы, как правило, из штадов. Но они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 Жаль, в океане нет дороги, он для нас, как все Нам отыскать днем надо чертову иголку, и Ищем мы на риск, и страх. Носятся на волнах, а не найдем то все задание без И крика Я вижу командир, вдруг разорвет не эфир, железный ящик с высоты уже заметен. Там черт и гнется, адмирал, разнос устроен и оврал. А мы так счастливы, как маленькие дети. Качнет там криками прошлет доклад про русский борт И уберутся наши летные соседи У них в штабах дадут отбой, лишь будут спорить между собой Когда опять придут в Атлантику, медведи придут Ой, придут в Атлантику, медведи свидания идем друг друга с танкером найдем, и семь потов сойдет, но мы поймаем бонус. Хоть тяжело держать режим, мы каждой тонной дорожим, а турбулентность нам повысит общий конус. Наш самолет будет устав, он помнит разные места. Вьетнам, Ангола, Куба, и Гвинея. Отцы летали там до нас, но если б дали нам приказ, мы обязательно смогли, ведь мы умеем. И просто смог, и пусть усталость валит с ног, Но мы так рады нашей маленькой победе, Что нас совсем не клонит сон, не спит сегодня гарнизон. Домой вернулись из Атлантики медведи. Пришли домой медведи, В развалочку медведей Ну, вот, я хотел рассказать, каким образом я оказался на Дальнем Востоке. Это тоже такой хороший повод, и я знаю, что в зале есть опять же люди, которые связаны с этим поводом. 9 февраля была замечательная, ну, такая серьезнейшая дата, столетие граждан... образования гражданской авиации нашей отечественной. Вот, и... И меня пригласили на официальный концерт э, в Благовещенск, в Амурскую государственную филармонию, чтобы я дал там соль, сольный концерт в честь столетия, внимание, гражданской авиации. Я говорю, да, говорю, это интересно. Вообще у меня, вот, ну, наверное, самые гражданские авиационные песни. Вот, Нет, это я так шучу, конечно, но приглашали очень близкие мне друзья, опять же, вертолетчики. Там авиакомпания, Петропавловская ави, его возглавляет Михаил Степанович Сычнюк. Я думаю, некоторые вертолючки его наверняка знают. Вот, и он когда ее создавал, он туда собрал всех, кто с ним воевал в Афганистане, на Северном Кавказе. Там я все время про них говорю, ребята, у вас если ведерка взять, его не хватит, чтобы ордена ваши все туда уместить. Вот, и кроме них там еще есть, есть люди. Я просто не ожидал, что, ну как бы мы изначально это планировали, как какое-то мое выступление на банкете, а потом это все превратилось в такой официоз, что для меня это стало сложно. Я, ну, ну уже не откажешься, уже билеты взяты, там все, и, и филармония это там топает копытцами, вот мы же тут под вас все это сделали, там специальный экран там, и, ну и я в общем там, да, пел полтора часа после торжественной части, хотя с некоторыми поправками, потом объясню, почему. Но вот эту песню, конечно, учитывая, что очень много, очень много, посмотрел я на Олега Ряполова, <смех> да, <смех> хотя я говорю, это песня про подполковников, он-то полковник, вот, но песня про подполковников, да, конечно, я ее там пел. В спешенном эшелоне идем по спинам облаков, А в комфортабельном салоне, По от, от северных ветров, Три роты личного состава Летят гудеть на жаркий Ведут себя не по уставу проводится предстоит Мой командир отложит книжку И чем вдохнется, что устал Не скажет, вы, Михалыч, слишком Забудьте, чертова шуста Вы теперь гражданский летчик Промовит с в глаза. Да, был востребительный, стал злочим, Зато как прежде в небесах. Покоролись избын от точкой Жаль за спиной сидит народ. И ножку дают, да, это сделать бочку. Ой. Здесь все наоборот, не перехват, а перевозка Не на Кавказ, а в Таиланд, И на погонах три полоски Был подполковник, стал сержан Теклом несется нам навстречу. Потрясет кораблик наш, и пассажиров как овечек, спасет винный экипаж, как обмануть мете о сходку, поесть как вариант нам кофейку нальют красотка, ух, как <смех> же, что я не лейтенант. Что мы безропотные литеры, дают нам пряник как там у Маркса в конфликтах. Эксплуатируют наш труд, лишь в сухом остатке, пору с овчингони зато нередко на посадке Нам аплодируется вам. По спинам облаку, а в комфортабельном салоне летят, копче весь его, три роты личного состава, Из дюти фри на бедне пьет, ведут себя не по уставу, и к сам представил. Oh,